Скучилась, пипец, я сильно соскучилась, так хочу обниматься, целоваться, ну и как обычно у нас все. Эй, хочется. Пожуй. Да. Не может быть постельные сцены. Она всегда голодна. Поцелуй и давай начинать. Что это значит, моя прелесть родная? Нар любви не хватает, да, любви? Хочет у... Ты мне тут не, не умничай. Um, нет. Ну короче, ты аферист этот! Ни за что! Да что ж ты будешь делать, а? Мы увидим. Ничего страшного, мы дружные. Это наша. Наша! Верно, прелесть. Спасибо тебе огромное. Прелесть станет нашей. Ура!